Железная собака. Букс-клуб. Всем здравствуйте. Зв звать меня Василий Козюлин. Родом я с Вологодской области. Город Витегра. Вот. Заодно приобрел палатку. Сделал тоже печку. Печка топится. Все хорошо. Вот. Мотобуксировщик. Железная собака. М500. То есть двигатель Зоншенг. 15 лошадиных сил. Вот. До этого у меня не было ни буксировщиков, ни снегоходов, это первая моя машина. Так, ну что я хочу сказать, в общем, машина себя зарекомендовала положительно, вот, поломок никаких не угода. вот, э, до этого я вступил в клуб железная собака, а послужило то, что как бы, являюсь я инвалидом. Вот. А и супруга у меня являться тоже инвалидом. Вот. А рыбалка, как говорится, зимняя. Охота куча неволи. Вот. А ходить нам на расстояние тяжеловато. И вот решили мы приобрести мотособаку. Вот. Лазили... Э, на всяких сайтах смотрели вот выбирали вот и чем мне понравилось нота собаки которая вот представлена мотобук с кубом железная собака это в первую очередь расцветка расцветка конечно огонь вот и плюс двигатель зоншенг Слышал много об нем отзывы, 15 лошадей, Зон 15 лошадей, много отзывов о них положительных, вот. И мечта юношеская моя, приобрести была Audi, вот, такого бордового цвета. Ну и соответственно, Audi я приобрел, он только что серого цвета, вот. А тут увидел Мотобукс, вот такой расцветки и все у меня сразу все загорелось желанием и как раз тут совпало что приехала дочка с Москвы мы сразу с руководителем сообщества Железником Вячеславом Николаевичем созвонились все определили все решили вот в общем мотобульдозчик универсальный длина 1400 ну примерно где-то 50 сантиметров. Вот. Где, где рулетка? Вот рулетка. Вот сюда внизу разворачивает. Потому что в базовой комплектации реверс-редуктор не идет. Ну вот она идет в горочку. Не напрягаешь, даже пол газа. Вот полный газ дал. Хорошо, идет. Погнали. Вот. вот, поднимешься в горку и развернешься и под горку. Понял? А на рыбалку. Я еще в школу не пошел, мне было 6 лет. Меня дед приучил к рыбалке. Вот сын опускается подборку Ой, он даже вон с друзьями, еще друзей мы сына взяли. А где? Не, не поехал друг, а постеснялся. Ну все, Вова, глуши. В общем, машина очень понравилась. Вот. Но на рыбалку пока съездил я один раз всего. Вот. Вот сегодня второй раз. Лично со мной я выехал на природу с ребятами отдохнуть, вот. А сын у меня ее эксплуатирует каждый вечер. Вот заходит после школы, отец остался дом старенький, заходит после школы, где-то полтора километра он выезжает на поле и по полям едет домой, переодеваться, делают уроки, кушает и вперед кататься заводится буксировщик без проблем первого раза вот с ним поехал так. мотобокс Кубу хочу пожелать здоровья самое главное занять высокую нишу в производстве и продажа мотобуксировщиков и аксессуаров к ним также среди них я точно знаю есть охотники и рыбаки всех вам всех вас в общем с полем и не хвоста и не чешуи